Вот она. Кожа в 40 лет. Вам сколько лет, Жанна? Не 42. 42. Вы очень хорошо выглядите. Да, мне все так говорят, но я знаю, чего это мне стоит. Чего это вам Убрать стоит? Убрать косметику и вечером посмотреть на себя. А хуже всего утром, потому что утром отечность, пигментные пятна, которые под тональным кремом сейчас находятся, морщинки здесь. И так далее. И она становится какой-то серой. Но самое главное, что как-то это можно с, ну, спрятать. А вот э, сосуды, которые выступают на лице, я уже спрятать не могу. Вот. То есть если убрать тональный крем, то я такая, какая есть. Вот смотрите, вот она была в 30 лет, Ваша вот молодая. она стала в 40. Что вы здесь да? заметили? Ну, что вот этих синих штучек внизу, да, которые ну, давайте... находитесь, стало меньше? Нет, скажет. Еще меньше ничего стало, стало меньше? И сам вот этот оранжевый, который эластин, коллаген, да? как? коллаген он как-то как стал uh -huh. более реже. пористым. Да. Смотрите, как там Тобой. подперта кожа, да. и как тут, там, где дырка образовалась, обвисла морщина, коллаген ушел не подпирает да? уже кожу. Снизу. А, то есть, в принципе, а Что, да. происходит? Что происходит с возрастом? Первое, уменьшается количество эластических волокон. То есть, э, волокон эластина и коллагена наш карта становится реже. Соответственно, кожа начинает провисать. Кроме того, количество клеток, э, которые производят фибробластов, которые продуцируют в ткани, образуются из них. Э, ткани их уменьшается и э, скорость э, отшелушивания тоже уменьшается и появляются морщинки э, и чешуйки которые меняют и э, цвет кожи и э, создают впечатление морщинистой кожи Идите посмотрите сюда. что происходит э, э, с возрастом за эти 10 лет эта кожа ваша хорошая вот что с ней Было. происходит обвисла, обвалилась. Там, где коллаген пропал, подпорка ушла, Кожа обвалилась, вот что ну, случилось А количество с часов увеличивается, изменяется цвет. Почти 50 лет мы являемся ведущими экспертами в области ухода за кожей. Арифлейм – это синоним настоящего шведского качества, научных инноваций, натуральных ингредиентов и высокой эффективности. Сегодня мы вышли на новый уровень вместе с новой серией антивозрастных средств, основанной на самых последних научных разработках и технологиях. Лучше на еде сэкономьте, а лицом займитесь, это правда. Основная проблема кожи после 40 лет – потеря упругости. Фибробласты стареют, теряют гибкость и способность синтезировать эластин. Уникальная запатентованная технология «Аспарта Лифт» омолаживает фибробласты на 20 лет, восстанавливает синтез эластина, подтягивает контур лица и сглаживает морщины. Клинически доказано – кожа становится на 70% более упругой. Комплексный уход Ultimate Лифт» гарантирует реальный результат уже за 12 недель. Серия Ultimate Lift стала результатом научных исследований, проводившихся учеными Арифлейм более семи лет. В основе формулы наше уникальное открытие запатентованная технология Аспарталифт. Технология Аспарталифт воздействует на фибробласты, клетки соединительной ткани, вырабатывающие белок эластин. С возрастом активность фибробластов снижается, они становятся менее подвижными. Проведенные нами лабораторные испытания показали, что применение технологии Аспарталифт на малоподвижных фибробластах стимулирует их активность, улучшая синтез эластина и восстанавливая клетки. Восстановление клеточной активности в значительной степени влияет на упругость и эластичность кожи. Клинические исследования доказали, что всего за 12 недель использования средств серии Ultimate Lift упругость кожи повышается на 70%. Контур лица становится более подтянутым. Ultimate Lift – это настоящий прорыв в области лифтинга как для Reflame, так и для всей индустрии красоты. Но, как показывает практика использования высокотехнологичных средств для ухода за кожей, одного продукта недостаточно для достижения максимальной эффективности. Необходим комплексный уход. Очищающие и тонизирующие средства устраняют загрязнения и ороговевшие клетки с поверхности кожи, а также удаляют остатки макияжа, подготавливая ее к нанесению дневного или ночного крема. Для ухода за областью вокруг глаз необходимы специальные средства. Они разработаны с учетом того, что кожа здесь особенно деликатна. Легкая шелковистая текстура сыворотки впитывается моментально, благодаря чему средство быстро проникает в клетки кожи и усиливается эффективность его воздействия. В состав дневного крема входят УФ-фильтры, защищающие кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Ночью, когда кожа отдыхает, она наиболее восприимчива к воздействию косметических средств. Поэтому ночной крем обладает особыми питательными свойствами. Выполняя все четыре этапа программы ухода за кожей и затрачивая всего по две минуты утром и вечером, вы сможете достичь максимальных результатов.